Всем привет, ребят! С вами Алекс. Сегодня у нас будет обзор на мышь SteelSeries Rival 100. У меня она желтого цвета с основной черной вставкой. Она сделана из матового soft-touch пластика, который отлично ляпается. Расскажу вам о ее характеристиках. Это проводная оптическая мышь. На ней стоит сенсор Pixart 3059 SS, который имеет разрешение от 1 до 4000 DPI. SS на конце названия сенсора обозначает SteelSeries, то есть этот сенсор специально сделан под эту мышь. Сенсор лучше всего работает на темных коврах, но по столу тоже будет нормальным. Мышь удобна во всех хватах, как в когтевом, так и в пальцевом, и в ладонном, которым мне комфортнее всего пользоваться. Мышь имеет 5 кнопок: это две основные PKM и LKM. Далее две боковые, которые я использую как страницу вперед, страницу назад в браузере, или в CS как голосовой час смены оружия. Также кнопка на колесике мыши и кнопка переключения DPI. Она переключает режим сенсора между двух настроенных. Кнопки негромкие И не легтят, в отличие от одной боковой. Снизу мыши есть три слайдера и наклейка. Мышь у меня уже находится около года. Слайдеры после такого срока использования еще живые. В любом случае, вы сможете докупить комплект слайдеров за 2 доллара. Главная фишка этой мыши это RGB-подсветка. Она настраивается в софте SteelSeries Engine 3, который можно скачать с официального сайта SteelSeries. После установки, когда вы сюда зайдете, ваша мышь будет высвечена в оборудовании. Нажав на мышь, у вас высветится окошко, в котором вы сможете нажать на сид и выбрать настройки подсветки. Первый режим – это ровный. Ваша мышь будет гореть выбранным цветом. Режим Color Shift – это самый интересный режим, которым я пользуюсь. Тут вы сможете настроить перелив цветов, например у меня настроен на радугу, можно поставить к примеру перелив красного и розового. Тут есть регулировка скорости подсветки и несколько преднастроенных седов. Следующий режим это разноцветное дыхание, вы можете выбрать несколько цветов и они будут загораться а потом погасать, тут также есть преднастроенные седы. Режим одноцветное дыхание, то же самое что и предыдущее только одним цветом. И также можно просто отключить подсветку. В основной менюшке есть возможность включить и выключить предпросмотр. Она нужна для того, чтобы выбранный цвет сразу отображался. Слева снизу есть конфиг, сюда вы можете сохранять свои выставленные настройки. Справа можно отрегулировать чувствительность мыши, от 250 до 4000. Также есть второй ползунок, он уже регулирует вторую настройку, которая включается нажатием кнопки TPI. Второй ползунок также от 250 до 4000. Чуть ниже есть ускорение и замедление. Работает это так. Ты ведешь мышку с одной скоростью, а через некоторое время скорость указателя становится больше или меньше. В зависимости, какой ползунок вы подвинули, ускорение или замедление. Также есть сглаживание углов. Если вы ведете мышку, линия становится более ровной. Сейчас вы это увидите в пейнте. Сверху без сглаживания, снизу со сглаживанием. Частота опрос. Рекомендую вам ставить максимум. Но если у вас раньше была старая мышка, и вам некомфортно пользоваться так то вставляйте подходящие настройки. Слева мы видим настройки макросов. В этом я не разбираюсь, но могу сказать, что настроек очень много. Из того, что я понял, на все кнопки можно установить от 1 до 250 кликов за одно нажатие. Также можно сделать, чтобы при нажатии были повторные клики. Также есть автоповторы и зажатия. Я не разбирался, что это такое. И самое интересное, что есть у Steel это приложение. Я покажу вам несколько из них. CSGO, тут вы сможете выбрать события в игре например, здоровье, и установить цвета, при каком показателе какой будет загораться цвет. Изначально 0% это красный, 100% от зеленый. Также и событий можно выбрать боезапас, убийство в раунде, выстрелив в голову, ослепление светошумовой гранатой, деньги, убийство за матч, броня и шлем. Такое же приложение есть для Майнкрафта, Доты, Mortal Kombat 11, Утопия 9, Гэтсен Glory, Невер Винтер и многих других игр. Также тут есть такое приложение для Дискорда, вы можете выбрать события, уведомления, голосовая активность в звонке, личная голосовая активность, голосовая активность конкретного пользователя, заглушение микрофона, кто-то покинул или вышел из канала, отключение звонка. Еще есть приложение аудиовизуализатор, который будет опровергивать подсветкой в зависимости от звука, минимальный звук это красный цвет, громкий звук зеленый к примеру. Есть еще приложение Prism Синус, если у вас есть другие устройства с тел с RGB подсветкой, вы сможете ее синхронизировать. Еще есть вкладка библиотека, вы можете выбрать игру и сделать так, чтобы при запуске этой игры устанавливался выбранный конфиг. Будем подводить итоги. За все время моего использования мышь меня никогда не подводила. Были только небольшие проблемы с софтом. Совсем недавно я переслал Windows, но софт не видел мышь. После того как я попробовал много вариантов, софта, я увидел. Точно сказать не могу, что я сделал, чтобы она заработала. Для меня мышка удобная, я порекомендую ее к покупке в бюджете до 3000. Также хочу сказать, что у меня есть лайв-канал, ссылка будет в описании. И если вам понравился мой обзор и был полезен, поставьте пожалуйста лайк. На этом все, с вами был Алекс, всем до скорых встреч, всем пока.